Доброго дня! С вами Андрей Никифоров, это диетолог в холодильнике, и мы сегодня говорим про продукты, которые лучше других помогают в снижении веса. Да? И для меня, знаете, этот вопрос всегда очень интересен в том контексте, что за последние 100 лет ничего не изменилось. Да? И эти продукты, они как были тогда, так и есть и сейчас. И уже столько вот этих тем было обсуждено, да? вот столько раз это было сказано, столько диет на основе этих продуктов уже создано, что даже не знаю, ну стоит ли, стоит ли про это говорить. Но все-таки давай так, сыграем в игру. Вот сейчас напиши в комментариях ниже, как ты думаешь, какие это два продукта, которые лучше других помогают снижению снижении вес? Как ты думаешь? Просто мне кажется, что это ну, настолько очевидно, все про это знают. И все эти диеты, которые появляются, вот как грибы после дождя, да, это вот все безуглеводное, да, все безуглеводные диеты. Это там кремлевская диета, дюкан, например. Вот все это диеты, в основе которых лежат эти продукты. В частности, правильно, животный белок, да, мясо. И, соответственно, овощи и клетчатка, да? И бесспорно так, за счет того, что у мяса есть так называемое высокое специфическое динамическое действие пищи, то есть, чтобы его переваривать, нужно потратить много энергии, да, поэтому мы и снижаем вес. То же самое с клетчаткой, которая вообще нам почти не дает, да, энергии, там калорий-то вот столечка. но при этом ее нужно переваривать. И здесь казалось бы, вот он секретный секрет стройности, все, ешь мясо, есть овощи и будешь стройный, да, будешь стройный всегда. Но тут мать природа нас немножечко подставляет, в том контексте, что мясо довольно сложный продукт для перерабатывания, да, вот в нашем теле. И продукты обмена в виде пуриновых оснований очень часто остаются у нас да, в теле и делают большую нагрузку на наши почки нас, соответственно наши да, суставы формируются формируется подагра и все это все это очень сильно вредит поэтому вот такая мясная диета она может быть кому-то и поможет но при этом нужно быть абсолютно здоровым да, и не бояться за свое здоровье потому что рано или поздно такие эксперименты приводят к осложнениям плюс повисает кожа да, такое питание бывает что у нас, у нас вызывает резкое снижение снижение веса и поэтому у нас повисает кожа проблемы эстетические следующий момент без углеводов есть высокий риск что будет срыв да, потому что все-таки рацион когда у нас есть десерты он у нас более такой приятный и привычный соответственно вот при всем при том что это помогает очень много есть вот этих вот нюансов но самое главное конечно это здоровье что касаемо клетчатки, овощи вроде как, да, ешь овощи, зелень, это все полезно, но не всем это идет, потому что есть желудочно-кишечные заболевания, да, там есть язвы, есть гастриты, это тоже может вызывать у нас да осложнения, обострения хронических заболеваний, плюс дискомфорт в виде а, там вздутие живота да вот этих колик и так далее и так далее и так далее поэтому я все-таки призываю вас за то чтобы снижать вес не на вот этих продуктах тут максимальное снижение веса да а на сбалансированном рационе где у вас есть если белки важно и жиры и углеводы в том балансе который помогает вам снижать вес и клетчаточку тоже добавим вот так вот да все что нам дает мать природа все мы и используем в своем рационе просто нужно соблюсти правильное соотношение на завтрак обед полдник и ужин. Вот так мы и снижаем вес у нас в клубе. Если тебе такой подход нравится, если ты хотел познакомиться с ним более да, так вот предметно, то внизу есть ссылка, кликай на нее и соответственно добавляйся к нам, будем снижать вес вместе. Ну а сейчас хотелось бы узнать про твой опыт в снижении веса на мясных диетах. Были у тебя такой да, период жизни, когда ты да, вот так вот модной диете подавшись тоже снижал вес на мясе на овощах какие бы результаты и самое главное напиши про осложнения если они были как бы предупредить тех кто может быть да вот сейчас думает а почему бы мне вот так сейчас не поесть да там только мясо и только овощи почитайте комментарии оставьте свой комментарий пусть это будет полезно для всех ну и поставь лайк поделитесь видео с друзьями да чтобы еще больше людей эффективно и комфортно снижали вес на этом все пока до встречи